Благодарю за интерес к моей странице. В этом видео я расскажу вам о том, чем я могу быть вам полезной. Будем знакомы. Меня зовут Элена Романова. Я продвигаю тему привлечения клиентов через видео и буду рада помочь всем, кто понимает, что видео – это тренд нашего времени. И при помощи видео к вам придут лояльные, заинтересованные клиенты, которые купят ваш продукт, потому что уже доверяют вам. Я занимаюсь этой интереснейшей темой уже больше года. Я получила онлайн-профессию менеджера YouTube. Я знаю, как снимать и оптимизировать ролик. Я обучалась и обучаюсь у настоящей актрисы театра кино Анны Карельной. С ней мы изучаем актерское мастерство, постановку голоса и речи, умение держать себя в кадре, а еще прямые эфиры. Стримы на несколько социальных сетей сразу, технические моменты, программу БС, при помощи которой вы можете выходить в эфиры с демонстрацией, экраны. В общем, огромное количество знаний, которые я готова передать вам. Вместе мы преодолеем все ваши страхи и сомнения, которые мешают вам записать видео и выйти в эфир. И если эта тема перекликается с вашими интересами, пишите, и мы обсудим варианты сотрудничества. Хорошего дня!